Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой придет и осветит всех нас, чтобы мы знали, как выбирать между добром и злом, и в итоге могли бы выбирать добро. Смотрите, продолжая говорить о мудрой вере, рациональной вере, Вера, которая думает, вера, которая взвешивает и анализирует. Это вера, которая от Духа Святого не имеет ничего общего с эмоциональной или чувствительной верой. Вера, которая на ощущениях, а я это чувствую или я то чувствую, ничего общего мудрой вера с этим не имеет. Она верит в невидимое, как надежда, мудрая надежда, когда человек ожидает с терпением. Но вот эта надежда чувствительная, сердечная, это та надежда, когда человек, он в беспокойстве, в переживании. И тогда он теряет, теряет, потому что смешивает несовместимое. Мудрая вера ведет нас к надежде с терпением. Рациональная мудрая вера ожидает, потому что мы надеемся, ненавидимые это уже не надежда это не то, что написано, тогда мудрая вера говорит и дает нам терпение и настойчивость, а не беспокойство. И, говоря об этой теме, мудрая вера, которую мало людей, к сожалению, имеют, к сожалению, я говорю, ужасно, но мало людей находятся в вере мудрой. Многие в чувствительной вере и прямо в ад идут. Как богатые люди, которые богатые попадают в ад, но в аду уже нет богатств и нет бедности. Там огонь. Тогда давайте о мудрой вере говорить. Асав. Вчера мы начали говорить. Асав это. Левит – Божий человек, богобоязненный, он непорочный в своих поступках. Таким образом, что он был одним из тех, кто написал множество псалмов. Псалом в Асафон написано. Вчера мы 72-й псалом начали читать. Это его псалом. Но он... как я могу сказать, несчастный в свое время сказал следующее. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным в виде благоденствие нечестивых им, как он сказал, кому он позавидовал, когда видел их благоденствие, благоденствие нечестивых, неверующих. Когда Асав, он замечательное выражение написал, он имел смирение, чтобы свою слабость и исповедовать. Этот псалом 72, он очень и очень важный для тех, кто смотрит на окружающих и завидует. Завидует тем, что люди имеют, а он, как божий человек, не имеет. Я извиняюсь, иногда я смеюсь, это я вижу настолько незрелою, настолько отсутствие страха Господне в людях. Истинно в следующем. Одно, чему я научился еще, будучи совсем ребенком в моей вере. Я научился смотреть только за собой. Не будь эгоистом, который только о себе думает. Нет. Духовно говоря, я научился хранить свою душу. Хранить свою душу. И даже так множество раз я ошибался и неправильные вещи делал. Потому что когда мы смотрим только на алтарь, мы защищены, но когда от него, от алтаря отворачиваемся, падаем. Почему? Почему просто понять? Люди перестают смотреть на свою ситуацию, на свои духовные возможности, чтобы анализировать себя и пытаются других анализировать. Это не было со мной, но вы знаете. Подростки, например, всегда имеют вот эти вот ошибки. Вот эти нюансы, которые мы часто делаем, все делают. Слава Богу, Дух Святой, Он такой прекрасный, направил меня и допустил, чтобы у меня даже были ошибки или слабости, для того, чтобы я научился пути Господнему. Вы знаете, когда ребенок начинает ходить, он падает. Они делают несколько шагов и падают, но они учатся. Приходит момент, когда ребенок уже не падает, тогда верит уже самое, в рациональной, разумной вере, вера, которая анализирует и взвешивает. Тогда этот божий человек, Асав, пророк, он хотя был божим человеком, он упал. Упал в это искушение зависти. Но почему? Потому что смотрел на других, мои друзья. Если есть что-то, я могу сказать так, дьявол не может трогать тех, кто божий. Тот, кто божий, дьявол не трогает. Тогда... Он не может трогать, но он дает свои идеи. Вот это дуновение. Он пытается развлекать, чтобы люди не смотрели на все эти блестящие огоньки, которые он вокруг нас зажигает, а, желтенький, а тут беленький, а тут красненький. Он хочет привлекать внимание. И делает это через Тех, кто живет в такой роскошь, в богатстве, имеет много денег, все имеет. Весь мир у их ног, но внутри они пустые. И умирая в богатстве, в роскоши, находясь после в аду, там нет богатства, там смерть, там страдания, там мучения. Так нечестивые, так люди, которые без веры умирают. И как я, имея Духа Святого, имея веру, человек, который осознает, что есть правильные и неправильные вещи, как я могу терять мое время, наблюдая за теми, кто наслаждается искушениями одевается и показывает все эти дорогие автомобили, дома, яхты и все то, что этот мир может нам предложить. Я не глупец, я извиняюсь за выражение, я буду хранить себя. Поэтому Бог говорит через своих слуг, говорит о том, что мы в первую очередь, прежде всего, хранимого должны хранить свое сердце. Не быть такими, могу сказать, людьми, которые завистливы. Не смотреть на окружающих, не смотреть и не желать того, что есть у других. Пусть другие живут, как хотят. Оставьте их в покое. Наблюдай за собой. Смотря за самим собой, мы уже многое делаем. Мы уже много делаем. Потому что мы храним нашу собственную душу, и это наша собственная ответственность хранить нашу душу. Естественно, я здесь постоянно проповедую, учу, направляю то, что Бог мне дает, для того, чтобы делиться с людьми, которые понимают, те, которые имеют разум и желают жизни. Желают спасения, потому что спасение – это не то, что ты легко и с танцами, весельем получаешь. Нет. Спасение – это тяжело. Иисус сказал «узык путь». Узык и дверь, она очень тесная. Тесная и узкая для тех, кто спасается. Очень и очень. Тогда, зная это, у меня всегда был вот этот страх Господень, это уважение по отношению к Богу, чтобы хранить мое собственное спасение. Вы знаете, мое тело, оно стареет, а душа нет, душа вечна. Бог дал мне власть чтобы я не потерял мою душу, чтобы я делал правильный выбор и защищал, и оберегал мою душу. Я желаю важнее всего спасать других, но и еще важнее, это я сам, это реальность. Есть такая поговорка, когда совсем мало, я первый. Вы знаете, спасение – это что-то очень серьезное. Я должен о себе заботиться, потому что твоя душа на первом месте важнее, чем родители, дети, близкие. Я так живу. Первое – это моя душа. Иисус сказал, ищите прежде всего Царство Божие. То есть каждый делает свою часть, я должен оберегать мою душу, чтобы она была сохранена. Тогда Асав, он пришел к такому моменту, где стал говорить, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Вот проблема в чем. Он говорит, почему он не упал, почти не упал. Потому что смотрел на других. И глядя на других, рождается зависть. А, я бы так хотел. Вот это желание, знаете, страсть. А у него есть. Он неверующий, грешник, а я здесь, в Божьем доме. У Него есть все, у меня ничего нет. Ничего нет! У тебя есть Дух Святой. У тебя есть богатство из богатств. У тебя есть наибольшая слава, которая на земле и на небе существует. Не просто ангел, который направляет. Сам Дух Святой Разве есть что-то большее. Что-то большего этого богатства. Тогда Асав, он не имел вот этого понимания. Но, слава Богу, он исповедовался, и он показал, какие мы люди, на самом деле, слабые, какие мы. Глина, да, обычная глина, знаете, не просто такая жесткая, но мягкая эта глина, которая очень слаба. Эти глиняные вазы, тогда, друзья, Святое Писание говорит, что те, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. А Саф видел. И моментально он вошел во святилище, вошел на алтарь. Он побежал к алтарю, и мы читаем там уже в 17 стихе, «Да коли не вошел я во святилище Божие, и не уразумел конца их, тогда это проблема, войти в Божие святилище, это значит получить крещение Духом Святым. Когда ты имеешь крещение, ты понимаешь, Он написано, Асафа себе сказал, я вошел во святилище и уразумел, что все заканчивается. Но тот, кто и исполняет волю Божию, пребывает вечно. Тогда, мои друзья, может быть, вы проходите тяжелые моменты. Момент, который, например, апостол Павел прошел. Мы говорили об этом вчера. Очень много трудностей. Но Бог сказал ему, «Довольно для тебя благодати моей». И Бог говорит нам, довольны для Тебя благодать а Не смотри на других, смотри на себя Моя благодать для Тебя И Бог допускает, чтобы мы имели проблемы, слава Богу Бог допускает, чтобы мы встречали проблемы, слава Богу Бог допускает, чтобы мы имели эти жала, слава Богу Потому что, эти жала помогают нам быть бодрыми и не дремать в нашей вере. В мудрой, разумной вере она нас соединяет с Божьим присутствием. Но если бы мы не имели проблем, без сомнения, тогда мы на автомате жили и желали бы чуть-чуть пожить в этом мире, от этого мира. Тогда... Проблемы приходят, чтобы мы всегда были бодрыми на ногах и смотрели на Господа и Иисуса. Мой друг, не жалуйся, не говори, как тебе тяжело. Это ничего не изменит. Необходимо быть твердым в вере, зная то, что эти проблемы Бог допустил. Для того, чтобы ты всегда был внимательным к голосу Божьему. Всегда. Постоянно. До дня, когда ты получишь свою величайшую награду, ты будешь у трона Всевышнего Бога, у Его престола. Завтра мы больше об этом поговорим. И вы знаете, так бы я хотел напомнить о насущном хлебе на каждый день. И у нас есть разные служения, например, терапии любви, когда епископринаты и крестьяне помогают вам решать ваши личные проблемы. Таким же образом, как и они решают. У них были тяжелые-тяжелые проблемы они, могу сказать, тоже едва не пошатнулись, едва не подскользнулись, как Ассав. Но эти личные проблемы, которые сделали их сегодня такими учителями в этой школе любви. И если у вас тоже есть эти личные проблемы, неважно, один ты или одна, или в разводе, или ты замужем, женат и у тебя личные проблемы, хорошо, чтобы а? ты посетил бы это служение тропе любви, если, конечно, ты хочешь научиться мудрой вере, вере, которая думает и анализирует, взвешивает и делает для нас то, что мы выбираем лучшее. Пусть Бог благословит вас. До завтра, друзья.